Всем привет, Самый Макс Риск. Тер новый совет про дирижабли Перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк. Сейчас будет типа того мига для очков, может даже быть и так, типа, если будем призывать летающих кораблей, но только для того, чтобы призвать, они стоят очень дорого. Также совы может даже призвать, но сначала дельюжаблю. Как мы знаем, что они стоят сейчас 100 этих камней и 25 маны вот мне интересно они заполняют нашу армию если да то конечно по-плохо это потом будущем а сначала это очень хорошо они очень активны для того что у вас не попали пироманты лучницы и все остальные так делаю вот такую казарму видно что играем 2 на 2 он тоже делает казарма такой что блин ты быстро начинаешь играть а, ну, тут конечно скорость а потом уже скорее всего против корпус запускать корабль так, так сейчас нам сойдет конечно же камес летающий возможно тут стандартные псы и все остальные то эти летающие еманы горки помогут нам в этом. О, уже вижу, кстати. Да я думаю, это, наверное, собачка, оказывается, обычная. Окей. Да они там задумали. Случайно или что-то такое? дальше, наверное, запустим обычных. Потом одного воина, согласен. Кстати, уже уже в атаку У него его убивал. Смотрите. Что это такое? А, так ты войск готовишь? сначала нужно бойска строить а бойсик. так бойскам один может пойти сюда вот. так, давайте все в атаку смотрим за карту давай, давай шахматы а, блин он построил базу а может вади поможем слушайте атакуйте атаку. сможете помочь а у тебя есть другие персонажи да, с... извини, что я тебя не спас. Сейчас победи поставим помощью счетного. Стрени счетного. Так, как думаете, нужно спускать или же нужно подождать? Так, вот так вот. Точку сбора меняем. Не знаю почему. А, я уже видел. Окей. Окей. Окей. Сейчас Окей. Так. Вроде бы не так уж дорогие стоит, так что давайте-ка уже на них накопим. Также точку в можно поставить. Или хай не здесь. Запустим кучу-куча. Как прикрытие. Ой, oh И. Ага, что понял? Бабах. Он видит, значит, как мы сражаемся. И если будем спускать так скажем. Вау, вот это сильно! вам если мы спускать этих летчиков вот этих, сейчас то что он сказать он активно он понимает как играть окей стой стой стой а, ну, помочь к примеру а, у него защита упала кстати плохо ладно отступайте в общество язык конечно же ускоряйте против них конечно, может кузнецы против лучницы ряд конечно учиться такие себе ну, окей, такие себе но если у вас нет персонажа крутых кто берите ну к примеру шахадов Подожди, как я зовут реально шахадов окей Я случайно просто выговорю и так его реально зовут. Против него, наверно скорее всего, парадогвина. Вау, вау, вау, это, это очень классно. Потом наводим их сюда, делаем отряд. Тем самым крутим, крутим, крутим. И такая вот игра э, новичков. Конечно, можно назвать ее тактикой. Так, отряд все. У него мое, они уже здесь. Так, давайте все в атаку идем. В атаку, в атаку все там э, тэп, да? окей прикрывайте прикрывайте так, вроде вот так это все работает сам стоп стоп стоп давайте в вот атаку вот. первый отряд второй отряд идите сюда по-быстрому честно хочет, чтобы моя защита пропала но это очень плохо плохо что он скажу так ну знаете что эти вот от автопланера очень быстрые и как мы видим, да, реально не помогают. Вау, круто! Атаку, вот идите, атакуйте. планеры автопланеры. Спасайте. Так, призыв, конечно же, кузниц. но вся вроде что. Отпускаем армию, пока они сами воюют. Молодцы, вообще, -то. очень хорошо. Получилось, кстати. Так, также армия может помочь. Автопланеры, сюда на помощь. А, а так он сильный барбо ну все отступайте давайте тогда на базу призываем кузнец кузнецов может духе если у вас просто нет топовых карт, это вроде бы а недарно все ну, возможно, не ну всех упада, армию, также защитного. Так, как я вижу, что наш, наш Саклановец очень хороший. Что такое? А, что такое мне не надо. Так, окей. Убиваете, знаете, тут можно, кстати, очень хорошо потуить. Логично Я понял, понял. Я беру воина, я беру воина. Точка сбора, точку сбора. Здесь, здесь воины точка, здесь призываем продолжаем тоже духе Окей, можно как-то их там починить также также их можно захватить если вы не знали потом а, нельзя кстати а что у нас отображается а, смотрите их можно излечить вау если вы не знали то вот вам подсказочка так так так призываем продолжаем кузнец призывать тем самым может конечно что-то вы еще призывать с кучей маны а на маны как я всегда беру персонажа под названием этот нас эм... дополнение в но отряд я их еще не все изучил тут -то того нету времени на. так что выставим призывать их ну если вы уже изличенные все вроде бы да? может еще а еще окей. ну не толкайтесь там все вроде бы не уже вот так так так так сюда сюда также один может кстати бойна взять и внутрь атаковать тоже ничего логичная тактика поэтому иди сюда вот возьми одного О, блин, oh а все уже так вон, можно вам поиграть там подольше Ну ладно, не хочу длинный ролик делать. Я вот так неохота набирать Вау, видите нашего соперника? Точно он наш соперник, соперник И наш соклановец Макс Риск. И наш напарник. Прав. У нас использует эпического персонажа, но ну, как по мне, это легендарный персонаж. Который невидимый Лукимон. Может. Эм, на его копь. Если я не в курсе он эпический, по-моему, если эпический, то сова поможет его найти. А если легендарные персонажи брать, то это очень классно. Я уже вам говорил про это целый конкурцию в, в описании. Ну, повторюсь, конечно же. Легендарные это что-то нечто, нечто крутое. Он даже маны тратит, это очень круто. Здорово вылечено, вообще шикарно. Советую брать кузеньуса, если есть. но советую, конечно, брать персонажей легендарных. И тем самым если у него уровень 4 и подстраивать тактику самое главное дать персонаж обычный он не реки убрать первый уровень игра нам не рекомендует да, какого же могу еще взять персонажа лучницы но ну, уже они обычные их можно просто автопланерами задержать вы сами себе видели всем удачи и пока